Приветствую вас на пятом занятии пошагового тренинга «Канал с нуля до первых денег». Тренинг записывается совместно с Филиппом Продан в рамках нашего основного двухмесячного тренинга Трафик Менеджер. На сегодняшнем занятии мы выполним внутреннюю оптимизацию вашего канала, выполним внутренние настройки вашего канала. Как на некоторых тренингах говорят, включим секретные фишки. Но как вы видите, ничего секретного и тайного нет, все просто и логично. Итак, переходим на YouTube, авторизируемся. В вашем аккаунте. Выполняем щелчок мышкой на значке с изображением вашей аватарки и выбираем творческая студия. Мы попадаем внутрь вашего канала. Вот так канал видит автор. Тут есть очень много полезных и нужных пунктов. По мере прохождения тренинга вы о большинстве из этих пунктов узнаете для чего они и как ими пользоваться. Сейчас нас интересует раздел канал. Выбираем раздел канал и попадаем на страничку которая называется статус и функция это очень важная страничка на которой вы будете видеть информацию о том кто платит вам за коммерческие просмотры ваших роликов какие функции на вашем канале включены какие функции доступны по мере развития вашего канала у вас будут появляться новые функции и вы видите Какая репутация у вашего канала. Если по каким-то причинам вы будете получать страйки, какие-то штрафные санкции по отношению к вашему каналу, вся эта информация будет отображаться также на этой страничке. После создания канала ваш канал имеет ограниченный функционал. Большинство нужных нам функций не включен. Для того, чтобы их включить, необходимо ваш канал подтвердить. Вот эта кнопочка, которая так и называется «Подтвердить». Нажимаем на кнопку, выбираем, в какой стране вы находитесь, куда отправлять СМС, либо голосовое сообщение, на каком языке проговаривать. Мне удобнее получить код подтверждения SMS, и вам я тоже рекомендую это сделать. В поле «Ваш номер телефона» вам необходимо ввести номер телефона на который вы получите подтверждающий смс лучше конечно использовать реальный номер либо использовать сервисы о которых мы говорили на первом занятии ну например смс-рех необходимо ввести номер телефона в формате который требует youtube вот такой вот формат с круглыми скобочками и тире я сейчас введу свой номер в данном формате телефон у меня под рукой и в течение нескольких секунд вот оно уже пришло. Я получаю сообщение. Вбиваю шестизначный код, который мне пришел в СМС. Нажимаю на кнопочку «Отправить». Если вы все сделали верно, не ошиблись в коде, появляется сообщение «Номер подтвержден». Нажимаю на «Продолжить» и возвращаюсь уже на измененную страничку статуса функции. Обратите внимание, что теперь наш канал подтвержден. У вас сразу же включились функции, которые раньше были недоступны более длинные видео можно теперь загружать на ваш канал ролики длиннее 15 минут можно включать внешние аннотации это отличная возможность делать интерактивные кнопки непосредственно в ролике вашего видео нажимая на которые будет происходить переход на любой сайт это отличная возможность которая позволяет делать продажи через ролики на youtube собирать вам подписчиков рефералов в ваши проект в рамках этого курса как Делать внешние переходы на любой сайт рассказываться не будет, потому что для этого потребуется наличие хостинга у каждого из вас. А это лишние денежные трат. Бесплатный хостинг мы предоставляем только всем участникам основного нашего тренинга трафик менеджер Чтобы все могли попробовать, протестировать, как это работает. А потом уже принимать решение, стоит ли платить деньги. У вас появилась возможность сделать пользовательские значки для вашего ролика делать ваши ролики привлекательными. Вот эти три очень важных функции, без которых практически нереально работать сейчас на ютубе у вас сразу же включились после подтверждения вашего канала но я сейчас включу трансляции согласиться совсем это отличная возможность которая позволяет создавать вам прямые трансляции с использованием youtube и социальной сети google очень удобный механизм позволяющий осуществлять групповые встречи все мои вебинары как раз и проводятся через прямые трансляции через youtube осталось еще одна функция волнующая многих это монетизация в принципе вы сейчас уже можете нажать на ссылочку подать заявку и подать заявку на монетизацию своего канала то есть как говорят включить монетизацию своего канала я вам рекомендую не делать это но во всяком случае хотя бы в первые 30 дней когда вы занимаетесь развитием канала почему все просто и логично. Задайте себе вопрос, что вы собираетесь монетизировать. Если ваш канал не дает хотя бы 500 просмотров в день, то никаких денег с этого канала вы не заработаете. Монетизировать можно только какой-то более-менее развитый канал. Как только вы подали заявку, то есть включили монетизацию, вы сразу же автоматически попадаете в список коммерческих каналов. То есть сейчас вы общественный канал, который не планирует что-то зарабатывать, к вам соответствующие отношения, а включая монетизацию вы говорите, что вы собираетесь зарабатывать на YouTube. И конечно к вам уже совершенно другое отношение. Поэтому моя рекомендация, пожалуйста не нажимайте на кнопочку подать заявку на монетизацию канала. На одном из курсов было сказано, что включение монетизации включает еще какие-то функции канала. Но так и не было конкретно отвечено на вопрос, какие же функции. Если кто-то знает, напишите. Лично я ни одной функции такой не нашел. Поэтому никакого смысла включения монетизации для развивающегося канала я абсолютно не вижу. Итак, со страничкой статус и функция у нас все. Далее пункт загрузка видео. Это очень нужный, полезный и эффективный пункт при работе с YouTube каналом. Если вы в этом пункте все сделаете хорошо и правильно, вы очень облегчите себе жизнь при работе с вашим каналом. Значит, у меня здесь уже некоторые вещи заполнены, у вас все будет пусто. Значит, первое. Конфиденциальность. По умолчанию все ваши ролики загружаются на канал в открытом доступе, они будут доступны всем. Если вы делаете какой-то приватный канал, то можете сразу выбрать, что Ваши ролики будут доступны только по ссылке, то есть только те люди, которым вы передали ссылки, могут просматривать эти ролики. Вот Все ролики данного курса как раз и имеют конфиденциальность, доступны по ссылке. Вы, как люди, проходящие тренинг, можете их смотреть, но люди, которые просто заходят на канал, эти ролики видят не будут. Ограниченный доступ – это доступ только для вас. Данные ролики может просматривать только владелец канала, то есть вы следующий пункт категория очень важный пункт который Правильно сразу необходимо выбрать. Вот почему я говорил, что важно выбрать нишу канала. Вам необходимо все ваши ролики загружать какую-то одну категорию. И тогда вы будете двигаться в одном направлении. А многие выбирают такую универсальную категорию, как люди и блоги, хобби. Но если у вас нишевой канал, определитесь правильно с нишей. Если вы загружаете ролики о спорте, то необходимо выбирать категорию спорт. Следующий пункт это лицензия. По умолчанию стоит стандартная лицензия. Значит, я выбрал э, лицензию Creative Commons. Это лицензия, которая разрешает повторное использование роликов с вашего канала. Я делаю это специально потому что я на этот канал буду загружать только авторские ролики, и я не против, если кто-то их будет брать и загружать на свои каналы. Если же вы будете работать с чужими роликами, то вам лучше оставить стандартную лицензию YouTube. Почему? Потому что изменять лицензию для некоторых роликов YouTube вам не разрешит. Вы можете при загрузке видео увидеть такое сообщение, что вы не имеете прав менять лицензию на этом ролике. Но это в первую очередь касается тех каналов, которые работают с чужим контентом. То есть каналы, которые называют серы. Следующий пункт это название вашего ролика. Его не надо заполнять. Дело в том, что название ролика будет считываться из названия файла, который вы будете загружать на свой канал. Но об этом мы еще подробно поговорим. Следующий раздел ⁇ это описание вашего видео. Если вы вот в этом поле, которое у меня сейчас уже заполнено, весь этот текст будет автоматически появляться у каждого загружаемого вами ролика. Представьте, как вы себе облегчаете жизнь при загрузке очередного ролика. Сейчас существует такое мнение, что... Важность описания свелась к нулю и что вообще не надо делать описание под видео. Это объясняется тем, что для YouTube сейчас, конечно, очень важны поведенческие факторы. Но грамотное, seo оптимизированное описание всегда даст несколько плюсов для продвижения вашего ролика. В этом курсе я не буду рассказывать о тонкой настройке описания, о важности первых строках, хэштегах, о тайминге, о обратных ссылках и так далее. Я отмечу только основные моменты, которые вам обязательно необходимо отобразить в описании. Что здесь должно быть? Во-первых, желательно указывать ссылки на свои социальные сети, для того, чтобы люди, например, заинтересовавшиеся вашим роликом, могли с вами связаться. Обязательно указывать ссылку на свой канал. Это первая обратная ссылка, которую вы получаете. Можно указывать даже ссылки на ваши плейлисты, писать. Рекомендую посмотреть также и ссылки на плейлисты с вашего канала. Конечно, очень хорошо делать призывы, комментируйте, лайкайте и так далее, как у меня. Если у вас есть какой-то продвигаемый ресурс, ваша реферальная ссылка, подписная страница, группа ВКонтакте и так далее, вам необходимо ссылку размещать кликабельной. То есть обязательно прописывать ее полностью с HTP. Вот тогда при отображении на страничке YouTube она будет кликабельна. И пожалуйста помните, что наиболее важное в описании это первые две строчки. Они всегда отображаются. В этих строчках желательно прописывать ключевые слова, по которому продвигается ваше видео. Я чаще всего просто беру и в первую строчку вставляю полностью название вашего ролика. Это очень хорошо для релевантности в глазах роботов. Но об этом я расскажу чуть позже, когда будем говорить о загрузке видео. И также обязательно в описании я вставляю еще раз название вашего ролика и ссылку на него. Но ссылку нужно вставлять правильную. Правильная ссылка ⁇ это ссылка, которую вы скопировали из адресной строки, либо из менеджера видео но опять же когда начнем загружать видео на канал я об этом скажу описание я всегда делаю большим ради того чтобы потом какие то куски его повыкидывать и Таким образом уникализировать видео. Для того, чтобы не забыть, куда мне что нужно вставить, я вот для себя делаю вот такие вот напоминашечки в виде восклицательных знаков. То есть вот сюда я вставляю ссылку на сам ролик, а вот в этом месте я пишу о чем этот ролик. То есть уникализирую данное общее описание. Чтобы описания у моих роликов отличались. Поле теги. Вот если опять же у вас нишевой канал, вы все свои теги, которые вы выбрали все SEO в ядре канала, просто-напросто копируете в данную строчку. И сразу же все ваши ролики получают уже оптимизированные теги. Это также очень облегчает процесс загрузки видео на ваш канал. Остальные параметры, об остальных параметрах я рассказывать не буду. Довольно важный момент тут является место съемки, но это в первую очередь интересно тем, кто продвигает какие-то наземные бизнесы там, где есть привязка к месту. Например, вы рекламируете через YouTube какой-то клуб, фитнес-центр и так далее, и вас интересуют люди, например, только из вашего города. Тогда есть смысл указать место съемки. Следующий пункт в настройках канала – это рекомендуемый контент. Два отличных инструмента, которые вы получаете совершенно бесплатно для продвижения своих видео. Вы на всех роликах своего канала можете запускать в качестве рекламы, реклама какого-то конкретного видео, тем самым продвигая через другие ролики какой то нужный вам ролик делается это очень просто, нажимаем на продвижение контента и вам задают вопрос что вы хотите выбрать я всегда выбираю новое видео, то есть последний ролик который загружается на канал он будет продвигаться рекламироваться всеми другими роликами либо можно выбрать какое то конкретное видео либо можно выбрать какой то конкретный даже плейлист но самое интересное что можно выбирать чужие ролики, ролики, которые расположены на чужих каналах, вы просто-напросто скопируйте вот в эту строчку, укажите адрес видео рекламируемого, лежащего, например, на канале вашего знакомого, да, и на всех роликах вашего канала будет появляться реклама этого ролика. Вот представьте, как можно быстро раскрутить свой канал. Если у вас есть группа друзей, ну, например, там 100 человек, да, вот число братства из уже приближается к этой к этой цифре. Вот представьте, что на всех 100 каналах включается реклама вашего видео. Какое количество просмотров оно сразу же набирается? Поэтому если вы хотите продвигаться на YouTube, то вам нужно либо колоссальное количество своих каналов иметь и продвигать каждый новый канал, используя старые свои каналы. Есть такая техника каналы сателлиты, о которой я скажу обязательно в рамках этого курса. Либо вам нужно иметь группу друзей, с которыми производить вот эти операции по взаимопиару. Одна из основных целей данного тренинга как раз вот такую группу друзей и собрать. И собираемся, как вы поняли, вокруг медиа сети Quizgroup. Для того, чтобы общаться, пиариться и помогать друг другу. Значит, я выбираю новое видео на канале и нажимаю сохранить. Вы можете выбрать время, когда будет появляться подсказка о рекламе этого видео. Я рекомендую вам выбирать в заданный момент и лучше устанавливать время, которое рекомендует даже сам YouTube. Внизу в левом уголочке появляется картинка, пиктограмма вашего ролика, название вашего ролика. И люди, возможно, будут по нему щелкать, переходить на этот ролик и данный ролик будет получать просмотры. Еще один мега-инструмент, который вы получаете бесплатно, это рекламное видеоканалы. Что это такое? YouTube вам предоставляет возможность рекламировать какое-то видео, желательно, чтобы оно было короткое, не больше двух минут, на других каналах и по сайтам своих партнеров. Есть замечательный сервис Google, который называется двор ссылку я на него давал. Через этот сервис за деньги вы можете рекламировать свои ролики. Здесь вам предлагают бесплатно такую же возможность. Вам требуется выбрать какой-то хороший ролик, который рекламирует ваш канал. Лучше, чтобы он был меньше минуты, даже 30 секунд, 40 секунд хватит. Главное, чтобы в ролике была какая-то интрига, какая-то замануха и призыв. Подписывайтесь, переходите на мой канал, смотрите новые видео и так далее. Вот это видео желательно делать трейлером вашего канала именно это видео рекламное продвигать по средствам, которые предлагает вам YouTube. Опять же, вы можете продвигать свои видео, а можете продвигать чужие ролики, введя адрес нужного вам ролика. Это еще один из замечательных средств взаимопиара. Когда наше братство Quiz Group встанет на ноги, вот именно вот на эти два механизма Рекламное видео и рекламное видео канала и я делаю очень большую ставку. Можно организовывать шикарные, не побоюсь этого слова, акции по взаимопиару. Следующий пункт фирменный стиль. Интересный элемент, который позволяет собирать подписчиков на ваш канал. Что это такое? вы скорее всего все видели что раньше это было в правом верхнем углу сейчас в связи с появлением подсказок сместили в правый нижний угол появляется какая то картиночка наводим на эту картиночку мышкой и выскакивает плашечка с подпиской на ваш канал если вы сделаете какой то красивый интригующий значок либо значок с призывом подписываться вы имеете возможность достаточно быстро и просто набирать подписчик себе на канал Я очень рекомендую использовать эту возможность. Как это включить? Как добавить фирменный водяной знак? Нажимаем на логотип, нажимаем на выбрать файл и либо делаем какую-то красивую картиночку, либо используем кнопку подпишись, которую я вам всем дам. Вот такая кнопочка, посмотрите как она выглядит, будет появляться в правом нижнем углу вашего канала. Я нажимаю сохранить и посмотрите как это будет выглядеть вот в правом уголке будет появляться кнопочка люди будут наводить на нее мышки и подписываться на ваш канал опять же Лучше, чтобы она появлялась где-то на пятой или на шестой секунды. Почему такие цифры? Дело в том, что именно такого времени хватает человеку, чтобы понять, интересно ему или не интересно. Вот если ему интересно, он, возможно, сразу подпишется, если выскочит такая плашка. Если не интересно, то, скорее всего, к этому времени он уже закроет э, ваш ролик. Нажимаю на кнопочку «Обновить» и с разделом «Фирменный стиль» я закончил. Относительно недавно еще была функция фирменной заставки, но, к сожалению, сейчас ее убрали. И остается у нас пункт дополнительно. Очень важный также пункт, на котором вы можете менять название своего канала. Да? Пункт, в котором в разделе ключевые слова канала, опять же, вставляете ключевые слова, которые вы собрали в у ядре Для чего? Для того, чтобы именно по этим ключевым словам и, естественно, по названию вашего канала роботы ютуба находили ваш канал. Реклама, я всегда убираю эту галочку разрешить показ рекламы с моим видео, но даже если вы уберете, все равно рекламу YouTube будет показывать. Значит, привязку и дворца мы пока делать не будем, потому что, опять же, в рамках этого курса о настройке платных рекламных кампаний я рассказывать не буду, потому что это будет требовать от вас денежных вложений, то есть реклама платная. Кто бы там что ни говорил. Привязывать внешний веб-сайт опять же в рамках этого курса мы не будем потому что возможно у многих его нет и многие используют вот этот вот раздел для того чтобы например осуществлять грамотные переходы по своим реферальным ссылкам на не ваши сайты а, например на сайты ваших проектов тоже все это легко и просто делается остальные настройки я не рекомендую вам отключать оставлю их как как они есть Единственный раздел это число подписчиков я всегда говорил что пока у вас канал развивается пока вы не набрали первую сотню подписчиков лучше эту эту кнопочку отключить почему но дело в том что люди не очень активно подписываются на каналы где количество подписчиков 2, 3, 4. то есть вот посмотрев на такую цифру как то не хочется становиться пятым или шестым поэтому можно отключить, но, пожалуйста, помните, если вы будете подключать свой канал каким-то сервисом, где в автоматическом режиме проверяются характеристики вашего канала, ну, например, сервис AdMifast, о котором мы будем говорить, та же самая медиасеть QuizGroup, то есть, когда вы к ней подключаетесь, робот проверяет ваш канал. И если у вас закрыто число подписчиков, то просто-напросто ваш канал будет отсеян. То есть вы не сможете пользоваться этим сервисом или в данном случае подключиться к медиа-сети QuizGroup. Пожалуйста, об этом помните. Все настроечки на этой страничке я изменил. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». Вот, в принципе, и все. Все основные настройки канала мы с вами сделали. Я еще сейчас об одной настройке скажу, которая вам тоже пригодится. Про нее почему-то многие забывают. Это связанные аккаунты. Опять же, нажимаю на иконочку с вашим логотипом, но жму не на творческую студию, потому что я и так в ней нахожусь, а нажимаю на шестереночку настройки аккаунта. И выбираю пункт, который называется связанные аккаунты. Что это такое? Вы можете свой канал сразу же связать с аккаунтом в социальной сети. Раньше здесь еще присутствовал и Facebook, сейчас почему-то опять пропал. Но с Facebook бывают такие непонятные вещи, связанные с YouTube. Для чего это делается? Для того, чтобы как только вы загружаете видео на канал, сразу же в эту социальную сеть пошла информация о том, что вот вы совершили какую-то активность, то есть вы получаете репост. Это одна из возможностей продвигать ваши видео, но об этом будем опять же говорить чуть позднее. Для того, чтобы связать ваши аккаунты, вы в данном браузере должны быть авторизированы в данной социальной сети, в моем случае в Twitter. Просто-напросто нажимаем на кнопочку ⁇ Связать ⁇ Не забудьте нажать на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ На этом внутренняя настройка канала закончена. Внешнюю мы с вами сделали. Вот я вам сейчас показываю, как выглядит канал, который мы с вами создавали или настраивали на предыдущем занятии. Вот здесь уже собраны ссылки на ролики очередных участников Братства квизгру Мы с вами получили SEO-оптимизированный, настроенный и внешний, и изнутри канал. Ваше задание. Вам необходимо провести настройку вашего канала, подтвердить ваш канал, включить трансляции. По поводу монетизации, но это лично ваше дело, я не рекомендую. Настроить страничку загрузка видео, в первую очередь прописать описание, выбрать категорию, доступ, лицензию, прописать теги, настроить раздел рекомендованный контент, фирменный стиль, и страничку дополнительно. Не забудьте про ключевые слова. Ну а те, кто хочет, может связать свой канал сразу с социальными сетями. Сейчас доступен пока только Twitter. Но все вы в этой социальной сети к данному занятию должны были зарегистрироваться. Пожалуйста, домашние задания оставляйте в бланке отчета. Если у вас есть какие-то пожелания по тренингу, пожалуйста, пишите их вместе с отчетом. Приходите на обратную связь, которая у нас проходит каждый четверг в 20 часов по Москве. Проходит она с сайта Игорь36. Задавайте свои вопросы, и я на них буду вживую вам отвечать. Если по каким-то причинам вы не получаете письма со ссылкой на следующее занятие, пожалуйста, пишите мне в Skype. Мой Skype DVD VRN и второй мой Skype YouTube Master 2. Пожалуйста, общайтесь в чате Братство Квиз Групп нас тут уже 64 человека как подключиться к чату есть целых два варианта выбирайте какой вам удобен общайтесь, помогайте друг другу решайте вопросы совместно большое всем спасибо, до свидания